Здесь есть символ, который называется для рождения, для вынашивания ребенка. Я его сейчас найду и вам покажу. Мне не жалко. выносить ребеночка. Вот смотрите, я его вам покажу. Женя, видно его? Видно, да? Вот смотрите, перефотографируйте его. Этим символом беременной нужно постоянно тереть лоб. То есть берет и вот так трет. И так 4 раза в день. Если этим, символом, если этим символом тереть лоб женщине, она никогда не сможет э, не доносить ребенка. То есть 100% выносить. Если тереть 3 раза в день, то в самом плохом случае, плохого случая не будет. Проверенный символ действительно очень хорошо работает.